Боже, же вы такая полосатая и кругленькая! Всем привет, кисы и коты! Добро пожаловать на мой канал! Сегодня мы смотрим вирусную проверку лайфхаков для красоты! О, да! Перед тем, как мы начнем, как всегда, у меня для вас отчет удачи! Все те, кто поставят лайки за 3 секунды, вам будут вести всю неделю! Итак, считаем! 3, 2, 1, 0! Все те, кто поставил лайки, удачи отправляются к вам, но ну мы начинаем смотреть такую красоту! делает. мне кажется, я бы свою губу даже так поймать не смогла я, кстати, пыталась сделать этот лайфхак нифига у меня не вышло, потому что у меня губа выпадает из пальцев непослушная такая пау, пау, пау, пау, пау я бы не рискнула стричь себя потому что у меня уже был опыт просто ужасающий даже вспоминать страшно она решила приклеить свои волосы на ресницы белые правда Интересно. Так-так-так-так-так-так-так. Так-так-так-так-так-так. А, а? Это чтобы булочки вылезли из-за дырочек и немножечко, типа, ну и нормальная задница, Я вообще не нужны никакие... Вообще нормальная задница без всего. Ой, не надо припаряться, что она была плоская. У тебя все нормально торчит. Короче, моя подруга делала вот такую вот пленку, и потом у нее стала бря... дряблая кожа из-за этого. Как так? Это же должно быть наоборот все. Объясню почему. Потому что когда ты потеешь пленку, ей впитываться некуда. И концентрированный пот, который выходит из тебя, он никуда не впитывается, он остается на поверхности твоей кожи, и это ужасно. Либо он часть впитывается вместе с грязью с тела, либо не впитывается. Ну, в общем, плохое дело, плохое, плохое, Лучшее обертывание, просто. Страшные такие стрелки были. Блин, можно я буду говорить правду? Когда ты открываешь глаз, стрелка должна идти ровно, а не откуда-то оттуда. Стрелка не должна быть отдельно от твоего глаза. Я немножечко сучка, да, сегодня, нет? Я не могу понять, пока что подождите. Так... А, вот это, кстати, неплохая тема. У ко... Особенно у кого длинные волосы, которые не забьешь на плойку. Да вообще для любых волос. Ты вот так вот, -вот закручиваешь, закручиваешь, заверчиваешь и идешь спать, пугая мужа своего. Ну ладно, потом наступило утро. Ты раскручиваешь, наносишь. Вообще лучше это на пенку делать, конечно, чтобы изначально было все. Ну, не, они не, не сильно завелись, потому что она не спалась с ними ночью, да, так обычно они сильно завиваются. Что, что? О, это типа детская присыпка. Подождите, я сейчас думаю об этом. Смотрите, у нас у всех есть матирующие пудры. Не пойми, что там в составе, а как бы детская присыпка, это, типа, для деток же безопасно, может быть. Но нет? Может быть, там больше ингредиентов, таких, знаете, натуральных. Надо будет, кстати, заняться этим вопросом и изучить его. Эй, помидоры, помидоры, что мы будем? Патчи из них делать? О, драгонфрут, я его так люблю! Я когда в Таиланде была, боже, я только его ела на завтрак, обед и ужин. Да и в Турции тоже, везде, где появляются, где есть нормальные фрукты, и они не стоят 500 рублей за одну штуку подобного характера, то я всегда их... Она э, сейчас нанесла это все на губы. Вот эту вот огромную смесь вкусную, которую можно было съесть, она нанесла их на губы. Расточительно, расточительно. Так, так, так, куда это, на задницу или на куда? Нет, это типа контуринг, мамочки. Да вы издеваетесь надо мной сегодня. Да это капец, это не получится так. Зачем мне брать и разводить какой-то там кофе 30-15 часов, когда у меня есть бронзер? Ладно, открываем, открываем. Она пытается ее открыть, бах! Надо попробовать вот такую штуку. А не проще просто вот так чик и открыть? А если у тебя ногти, взять кое попросить? О, ну вот это тоже. Это, это, это прикольно, конечно, но не получилось. Жаль. Как, типа, стырить дольку? Это, конечно, еще тот ребус-бебус, но я не собираюсь ни от кого скрывать, что я поедаю шоколад. Поэтому я не ем дольку, я сжираю всю шоколадку сразу, мне не стыдно. Ни капельки. И еще у меня для попкорна есть микроволновка. Надеюсь, у вас тоже не работает. Поймать на вилку яблоко. Вот такая вот у нас игра в семье. Добавить клей фанту, правда? И что будет? Закрутили. Так, так, так, так, так, так, так. Получилась молочная фанта. Никому не давайте ее пить. И что это? Это похоже. На что похоже на, на... Да. Опять не сработало. Давайте-ка проверим. Если туда налить, думаю, сработает, потому что же утяжеление, оно работает на то, чтобы на то, чтобы да. е yeah, богиня, богиня, богиня. Flip can ring too. О, oh, неправильно. Куда ж ты развернула-то его? О, oh, обожаю эксперименты с Мэнтосом. От нее еще добавили вон что. Mm -mm, не сработало. Очень жаль. Они же готовились к этому. Итак, мы в ловушке. Что мы с вами будем делать? Кстати, я перехожу с кофе на чай и трав. Оцените, пожалуйста, мои старания, потому что я кофеман. Я как наркоман с кофе могу выпить в день. Вообще могу постоянно его пить, он только заканчивается, я сразу наливаю. И с этим покончено, кажется. Я надеюсь, сегодня первый день. Не кофе, конечно, не кофе. Но я надеюсь, привыкну. Человек ко всему привыкает за 21 день. Трем минуту, короче, вот эту ткань. В смысле, бумагу. И потом себя трем. Ну, нормально. Идешь такой, идешь, идешь, идешь, идешь, идешь. Это для ТикТока, мне кажется. ход вот, когда тебе надо идти. Вы заметили, запомнились в движении? Я нет. О, правда? Так можно позировать? Хорошо. Слушайте, если вы захотите сделать такой эксперимент для открытия автомобиля, убедитесь, что это ваша машина. Пожалуйста. Вот на это, эта зубная нить, она очень, очень, очень прочная. И я всегда мечтала попробовать этот эксперимент. Это, Эксперимент, но пока еще нет, потому что арбузы сейчас не очень хорошие. Я подожду лето, а лето уже не за горами. Чем вы побрызгали? Просто водой получается? Потом муки что ли насыпали или кудры? Ну вы подписали бы, ребята? Даем подсохнуть. Ну и что? Не работает. Отлично. Рисуем на партии. Маша плюс Саша. Равно разврат. Работает. Блин, зачем выдумывать какие-то вот такие вот способы, если можно не... Ну, это, ну страшно, страшно. А -а -а, открыть, попробовать прибором для завивки ресниц? Нет, конечно, он очень слабый. Я даже запихал туда свой нос, и он у меня сломался. У меня нос сильный, прибор слабый, в порядке. А, это стирается лимонной кислотой, правильно? Да. Отвечаю, вот это работает. Прям стопроцентно наивно, он прям работает. Отлично. Сода, уксус. Для того, чтобы прочистить нашу трубу. Ну, прочистили. Ура! Томаты, зубная паста, смешиваем, только не на лицо, пожалуйста, нет, это бред, нельзя наносить ничего щипящего, ничего химического под свои веки, там очень нежная кожа, я иногда даже задумываюсь, стоит ли мне делать сегодня патчи, не говоря уже о том, чтобы вот это вот все не работает, правда, еще и слезы на глазах, и сушеная кожа, и кошмар, а вот это работает? Носки сколько раз я так делала? Много-много-много раз. Вроде носки нормальные, они закатались. Я такая, блин. Орео. Высыпаем вода. Праймер. Ну, типа глицерин, типа вазелин, что-то такое. Я бы не стала это наносить на свои ресницы. Это какой-то ужас. Ну, что это? Правильно, не работает. А, погладить одежду, типа, когда ты моешься. Да, я так делаю со шторами. Только я просто на них брызгаю, и они, типа, прямые становятся. Да. Не получается. Вот это вот я ненавижу больше всего на свете. Блин, я похожа на плюшевая медведя. <смех> Хорошо, что я свои тени просто беру палец и делаю вот так без различных приспособлений, making a t-shirt print using лук или что это, что они натерли, я не дочитала эту до константу, что-то они, а, -а, а это трубочка для питья жидкости, пам бам пам-пам Опа! О, Сиси! Много Сиси! Обман, обман, обманович! Да, если ты много лифчика наденешь, не выходи в 30 градусов на улице, не надо. Яйца! Надеюсь, это будет омлет! Я обожаю омлет! Но я не люблю, когда яйца используют в качестве косметологии. Это меня убивает, потому что яйца отвратно пахнут.